за меня один робин гуды бля, сори, я думал, тв я смотрю, ты стреляешь, а я думал, в меня да, да ладно, забей, нормально наш подъезд, левая сторона второй этаж он да, второй этаж, наш. сторона Блять, спортзал. Спортзал. И в дырку заходит с улицы. В спортзале никого не вижу. Значит, рядом со спортзалом еще не зашел. Я он тебя снял. Блядь, тяжело будет, всё, каждый пустить, пустите, блядь, эту шарик, блядь. Да, они просто на спауне сидят, это все это, блядь, там, там пацаны даже с радоном, блять, сидят кемперят. Забрал я его. Разделено справа, мышка какая-то. На респе у них слева там за возле мусорных баков хороший ответ. Там еще. Все, еще уже же. забрали его. А вон побежит бежит справа. Питон, смотри справа еще бежит. Браво! По... по... по... по... по пружине! Тыщи, тыщи. С левой стороны, меня убили. Лэл, за тобой в классе. Питон меня с... слева убили. Питон, мама, питон, с левой стороны меня убили. Сбила. Да, да, меня мама фура сбила, меня мама сбила. Фура, меня мама сбила. Мама как фура просто была... У нас на спауне с правой стороны кемпер сидит с полуавтоматикой. Да, короче, всю игру мы будем искать да. Алекс им по, по, по лестницам ходит справа. Два их нашел. Густуд, Цена гроза через всю карту хуярит по правой стороне ходят сзади сзади сзади с левой стороны Блять, еще там сверху. Красава. У нас из окна зажимают. У нас из окна и в спауне зажимают. Правое окно. Право-зеленка. На втором этаже. Вот тот человек, который с окна стрелял, на втором этаже мимо прошел. Право по зеленке двое. Один возле команду за другой провер. Минус один. Двое по верху по лестнице пошел дед. Наш левый подъезд наш. Блять, кончили меня только в спину убивает нахуй. Алекс Брит с грозой просто от бедра и башит. Кто там расстроился? На крыше там было вообще. Всё, минус долбая. Блять, Алекс, блять, Тимбри заебал. По факту. По зеленке справа один. Падрамак. От ебал, Алекс. Не, не, там... Убрал обоих. У меня свинца реза, блять, как же разъебали и из окна накидали На спальне. Ебать еще через стену попал рандомно. Дура ебаная сидит вс, Откуда? Да, он сидит там, блядь, корняшом свой, ебал, ему, ему бази. Убил. Блядь, мне грешна накидали, сука! Нет, полево у нас. Минус. Минус. Убрал его. Убрал его. Тот, который, блять, был с баратом. Который хуй со средством. Так точно. Но он опять проснулся, блять. А, ну да, опять Алекс имбри. Ггэ, блядь. Вот такой вот КБ. На школе. Первая каточка. 34, я считаю, сыграл достойно. Конечно, соперники не очень. Но там вот привид, по крайней мере, есть у них.